что мол не слышит и далек, она стоит дитя исканий, что всем не ищущим упрек. если хрупкий дух в смятении, а гибкий разум в забытие, она стенает в изумлении и не дает им быть во сне. ее покой в объятиях Бога, ее нужда Его ответ. не стыдно ей, что хочет много.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 Сильная женщина, слезы струятся, губы стоит, закусив, В руки небесные сердцем вверятся, жизни звучащий мотив. Сильная женщина, боль закипела, Чувство ее сбила волна, Но укрепилась и все одолела, К небу глаза подняла. Сильная женщина.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 Ни о чем обетованный истинный сын, Он поймет все про город небес, и вопрос его будет один, где же Агнец для жертвы? Отец?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 Божьих истин святых глубину Поднимай душу каждую в небо, Но голгов уведи, как Христу. Пусть слова твои сердца пронзают И насквозь прожигают огнем, Равнодушие прочь сгоняют И приводят ко встрече с Творцом. Но когда в твоем сердце горенье Угасает, как пламя свечи,